И всем привет, с вами Рома, и сегодня поиграем в Монстру. Не звук? Эээ. -э. Аудио. О. Давненько не играл в какие-то хорроры, где надо ходить. Ну, хотя почти, почти в такие хорры не играл. Не ужас. Меня пугает японский дракон. Потому что. Ночь! Сейчас ночь! И сейчас э, мне лампы прям в лицо светит, это как будто. О, я злодей Все. Итак, почему я решил начинать играть в какой-нибудь дальше хоррор игру, где надо такой. Где надо ходить? Сейчас я вам объясню Смотрите вот. Я же FNAF 4 вот не боюсь. Вот просто.. Не страшно. Поэтому я вот скачал вот эту хоррор-игру Монструм, чтобы в нее поиграть. Я надеюсь, что я получу адреналин. Или же мне будет. <с fade> <п college> Не страшно. Ну, короче, неважно, начинаем иг... Новая игра. Вау! Мне страшно вот играть. А зачем тогда я скачал? Не знаю. Блин, надо хотя бы днем. Ой, где это я? У -у -у. Это что-то у нас есть. Press after open the door. Хорошо, закрываем. Так, какие... Чё, ну, у меня не на весь экран, внизу, сверху. Это как-то убрать можно? Э -э Контроль... Это так, интерфейс... На русском можно. Правильно скажите, русский человек. Фух, пусть будет хотя бы светло. Да будет свет. О, намного лучше, но хотя только не лучше одно, то что сверху и снизу какие-то вот черные полосочки. И то, что, ну я не знаю, как их убрать, ну я могу растянуть как бы снизу, но сверху я не смогу растянуть, вот сверху будет вам видно полосочка, а снизу я все сейчас растянул полосочку, а может у вас она и не растянута. Да вроде когда я смотрел обзор по этой игре, вроде она нет, но я не смотрела. Почему у нас черная рука? И почему она такая худая? Нет, я не буду делать уроки. Я не просила. Ч ⁇ это? Иска. Это вам не Сландермен? Я не очень привы... Ай, она варит в воздухе! Ха -ха -ха. Это страшно! Прячься в шкаф! Когда я зашел внутрь, я слышу что-то. Хотя, когда я не знаю тему урока, и меня зовут к доске, и лично я так отвечаю... Чу? А можешь э, свой рот лучше поаккуратнее говорить свои слова? Лампа светит, а я одновременно свечу на лампу. Так, что это, короче, у нас это ч, магазин от пистолета? Ч это? Чего это? Что это за дина... детонатор? Куда нам его прицепить, чтобы взорвать это место от монстров? И когда я спрятался в шкафчик, я слышал что-то... <связывая> Ой, как громко! Левт, shift, А, ну это что, бегать? Ой, <связывая> господи. <связывая> <связывая> <смех> <смех> блин, я не знал, что правой кнопкой... Так, нет, мне как-то так неудобно. Я, хочу, я привык, когда у меня фонарик в первой в инвентаре. А, вот детонатор, так, где его можно поставить, чтобы взорвать? Да, блин, не скажи, ходи, здесь страшно. Да, слышишь. же... Ой, какое здесь эхо. Да ч никого нет, я свечу фонариком. Я даже не знаю, что мне делать. Не, я сюда не пойду. Да блин, тут графика плохая. А я боюсь. Я, я даже Атласт прошел Там графика в сто раз круче. И там, по идее, сто раз страшнее. Этот хоррор должен быть не такой уж страшный, как и Атласт. Я просто не знаю вообще, тем более, что мне делать. Я просто боюсь тут проиграть. Проиграть. Right. О, ты такое? Это <говорит> что, такое? Это На крика похож. Блин. И на телепузика тоже. Это. Все, я увидел врага, теперь мне не страшно. И тут потому что враги похожи на телепузиков, так страшно тогда не должно быть. А ну где бой? Блин, как громко, что вы вообще делать? Я не понимаю, суть? Ой, тут Кока-Кола или что это? Так, теперь мне страшно выходить, так как я боюсь, что монстр меня спалит. Ну никого О. так что это а -а -а! одети Чё? ты такую гигантскую вещь одной рукой держит да ты халк да у меня даже на даче такое есть я это еле держу ну, хотя он взрослый, как бы, у него сил может быть больше. Где мы вообще, кстати, находимся? Сюда залезть можно, запрыгивай Вау, да это как лайт прям Ой блин, зачем я сюда пошел Что это за бочки с пивом Не хватало мне тут еще Чтобы мой герой, ну мой персонаж Тут еще набухался Потом ему всякие кошмарами мерещились Ты живое? Я попрыгунчик, я попрыгунчик. Ч мне выкинуть? Ладно, давайте. Ой, вот так. Как теперь стрёмно, когда кинул эту бутыльку. Как он громко топает. Ч кинем? Ч? Ч, чуть ч? Кинь это. Да ну, это не надо, это не надо, это пригодится. Хорошая вещь. Короче, я заблудился. Нет, я туда не буду ходить, там страшно. кругами что ли ходил да блин куда мне ч так что-то тут есть за мисочка что-то тут зеленое так блин в шкаф хочется спрятаться ну, по идее, как бы нельзя в шкафу сидеть. Ой, что-то у меня мокрые уже пальцы, будем скоро заканчивать. Но я не знаю, буду ли снимать продолжение, как... Так как в игре ничего не понятно. Я хочу играть в игры, хотя бы где мне хотя бы сюжет понятен. Ой, зеленая жизнь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой ой ну вы, телепусик, поздоровайтесь Открывай Беги-беги-беги! Комната! Комната! Пожалуйста, комнату! Офигеть, я сбежал! Нет, я обратно как будто возвращаюсь. Но зато я сбежал от чудовища! ха, -ха. Вау, достижение! Блин, какой длинный коридор! Так. Нет. Ну да, игра, да, реально пугает. Да, я думал, я просто хорроров не боюсь. Оказывается, мне просто ФНАФ уже не пугает. Ладно, уже некуда идти. Музыка накаливается. Я вот не понимаю вот суть пока игры. А вы знаете суть игры? Или здесь просто бегаешь, пугаешься, обсираешься и все. Вообще, сантехники у них тут плохие. Даже трубы нормально починить не могут. Всё. Расправился. Ну ладно, я думаю, на этом можно заканчивать. Всем спасибо за, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вами Рома. Всем пока. Ну, я не буду, наверное, снять продолжение. Нет, ну, я, мне уже когда не очень страшно, да. Потому что я понял всю суть. Просто монстры выскакивают такие. И, и ну как бы все. И поэтому я думаю на этом можно заканчивать, так как я не понял суть игры, я даже не знаю есть ли тут сюжет или его вообще нет. Но я хотя бы хочу добиться и понять, что делать. Я, может быть. Я постараюсь посмотреть какой-нибудь геймплей по игре, и если хоть по геймплею я пойму, хоть что надо делать, есть сюжет, или просто бегаешь, или суть игры просто убегать от монстров бесконечно, просто дол доливать свои страхи там, если боишься каких-то монстров. Так, всё, я что-то слышала, я не хочу, чтобы меня напитали во время того, как я прощаюсь, хотя я прощаюсь уже где-то сто лет по времени. Ну а ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами Рома. Сегодня мы играли в Monster! Да, игра немного все, это же, да, пугающая. От монстров говорить, убивать. Всем пока. С вами Рома. Ссылка будет в описании. Скажите, испугались ли вы или нет?